Бланка Профешнэл ⁇ немецкая компания с почти столетней историей. Начиная с 1925 года мы производим оборудование для кухни. И сегодня я хочу представить вам наше флагманское оборудование ⁇ открытая мобильная кухня Бланка Кук. Здесь представлены два представителя этого семейства ⁇ Бланка Кук iFlex – и бланка кук классический. Главная особенность этой станции то, что она обладает собственной системой вытяжки и очистки воздуха. Когда повар готовит, весь пар и все запахи, все поднимается вверх, и именно поэтому у нас сделан мост сверху, и сюда вытягивается весь пар и все запахи. В мосту находится Первые системы фильтров, это жировые фильтры, вот вы видите их. Они очень легко снимаются и очищают, для очистки их э, моют в посудомоечной машине. Сейчас я вам покажу, здесь в шахте находятся следующие три ступени фильтрации. Легко, вот у меня не оказалось отвертки, подошел вполне нож. И здесь мы видим следующие ступени фильтрации. Это копеечный расходный материал, синтетический фильтр. Мы видим мелкую сетку, на которой оседают остатки жира. И дальше синтетический, обычный флисовый синтетический фильтр. Следующий фильтр – это ИОНТЕК, электростатический фильтр. Наше ноу-хау здесь под очень высоким напряжением. Происходит ионизация воздуха и положительно заряженные частицы воздуха, э, запаха нейтрализуются на отрицательно заряженных пластинах. Здесь убиваются запахи. И далее воздух проходит следующий фильтр. Это активированный уголь. Вот такой матрасик из активированного угля. Это тоже расходный материал, но он заменяется очень редко, потому что активированный уголь активируется за счет ионтека. За счет ионизации воздуха происходит дополнительная активация угля, поэтому он работает до полутора тысяч часов. Все, как вы видите, все фильтры легко вынимаются, легко заменяются. Ионтек моется в посудомоечной машине. Металлическая решетка это также моется в посудомоечной машине. Если мы вынем все фильтры, мы также можем вынуть двигатель, который находится внизу. Он легко тоже выдвигается, выключается из розетки и вынимается. Таким образом мы можем полностью освободить эту шахту и легко ее помыть и очистить. Вот мы подошли к нашей станции со стороны клиента. Мы видим, что у нас есть слайдер для подносов, который можно как легко поднять, так и легко опустить. У нас есть панель. Декор панелей у вас есть выбор. Либо с напылением, вот так, как здесь букву Это напыление. Есть 14 цветов напыление, либо панели RISOPAL, это панель рисопал 180 вариантов доступны. Вылез. Как я говорила, станция очень легко очищается и очень легко разбирается без всяких ин инструментов. Ежедневные очистки требуют жировые фильтры. Как их снимать? Сначала мы снимаем брызгозащиту, опускаем брызгозащиту, она легко опускается и легко моется. Также можно вынуть вот это стекло, либо помыть его, не вынимая. Дальше, посмотрите, без всяких инструментов легко снимается крышка, моется в посудомоечной машине вниз. Начинать надо всегда с центральной. И теперь совершенно легко вынимаются фильтры. Вот этот жировой фильтр. Первая ступень, лабиринт, через который проходит воздух. Я рассказала э, про основное свойство нашей станции, это то, что она очищает воздух. Но это не единственное ее достоинство. Кроме того, на ней еще можно готовить. И для этого существует 18 различных типов настольных аппаратов, которые используются на этой станции. Это может быть гриль. Гриль гладкий, гриль ребристый, гриль глубокий. Это может быть вок, посмотрите, это индукционный вок. Это может быть мармит, макароноварка, фритюрница. Практически любые элементы могут здесь использоваться. Кроме того, поскольку вы не просто готовите на этой станции, это фронт-кукинг, то есть вы готовите вместе с клиентами, все должно быть очень красиво организовано. Посмотрите, есть вот такой мультиэлемент которые мы вставляем в гостроемкости для различных ингредиентов. Есть достаточно пространства для того, чтобы поставить что-то. Чтобы повар мог общаться с клиентом через мост. Вот пространство у повара. Вот пространство у повара. Есть дополнительные аксессуары, которые позволяют. Сюда можно положить приборы. Сюда можно повесить полотенце. Есть дополнительные аксессуары. Выдвижная гастроемкость, Пожалуйста. Это все очень важно, когда вы на ограниченном пространстве должны готовить, и должны готовить разнообразные блюда из разных ингредиентов. Вам нужно много разных инструментов. Кроме того, для того, чтобы эта станция могла автономно использоваться без э, другого кухонного оборудования, у нас есть либо подкатной холодильник, который закатывается под эту станцию, либо вот такой э, термоконтейнер, который также позволяет сохранять продукты холодными, если это необходимо, либо есть термоконтейнеры с нагревом, которые позволяют сохранять их теплыми. Очень помогает оператору работать со станцией бланко-контроль. Здесь вы не только включаете саму станцию и включаете освещение, здесь вы выбираете режим, устанавливаете, как станция в основном работает есть слабый, средний и сильный режим вытяжки, и в соответствии с выбранным вами режимом, станция сама считает, сколько времени нужно до смены фильтра или его мойки. Здесь, как вы видите, нарисованы три фильтра. Почему три, а не четыре? Потому что этот моется каждый день. А вот синтетический фильтр надо заменять, и онтек надо мыть, и угольные фильтры надо заменять. И станция покажет, если мы нажмем на изображение фильтра, она покажет, сколько часов осталось до замены или мытья. Либо, если вы не посмотрели, а время подошло, зажжется красная лампочка. Кроме того, здесь есть датчик, который говорит о пожароопасности. Если температура в мосту, внутри моста поднимается до 65 градусов, то станция автоматически отключается. Таким образом обеспечивается пожаробезопасность. Теперь э, я хочу показать вам э, младшего члена семейства Бланка Кук. Это новая станция Бланка Кук Айфлекс, которую мы представили впервые только осенью этого года. Обратите внимание на размер. Вот эта станция на три прибора и вот эта станция на три прибора. Вы видите, что она значительно меньше. За счет чего? В нее уже встроена индукционная поверхность. К ней не нужно отдельных аппаратов. Эти индукционные поверхности, они менее мощные, она меньше размером, она легче, но она и менее мощная. Каждая панель максимум 3 киловатта, в то время как приборы на бланка Куб Классик максимум 5 киловатт. Кроме того, поскольку мощность у станции меньше, то и с очисткой воздуха справляется не двойная система, как здесь, у нас здесь две шахты, здесь у нас одна. И станция настолько легкая и настолько маневренная, посмотрите, как легко я могу ее повернуть. И мы видим, что здесь только одна шахта очистки. Остальное, остальное пространство под станцией мы можем использовать либо для наших, нашей посуды индукционной, либо для ингредиентов, здесь есть, она может заказываться с ящичками, в которые мы можем складывать наши ингредиенты. Индукционная панель. Мы видим три индукционные панели, каждая разделена на две зоны. Ближняя к повару зона это сильная ведущая зона, дальняя это э, зона, в которой, на которую может распределяться Остаточная мощность. Если вам нужно сосредоточить большую мощность здесь, она здесь, там то, что остается до 3 кВт. Либо вы можете распределить равномерно и использовать равномерно, например, под гриль. Этой станции уже не требуется прибора, поскольку она индукция встроена, но для нее у нас есть индукционные надставки, и также очень большое разнообразие, то, что дает повару гибкость в выборе концепций. У нас есть гриль, гриль гладкий, гриль рифленый, гриль глубокий. Есть вок, есть варка. Единственное, чего здесь не может быть по сравнению с классическим, здесь нет фритюрницы. Здесь недостаточная мощность для фритюра. Вопрос, какую станцию выбрать, Blanca Кук, Classic или Blanca Кук iFlex? Конечно, у нас любят выбрать то, что подешевле. Подешевле это iFlex. Он вот на три как бы, поверхности, в сравнении со станцией, на три прибора примерно на 30% дешевле. За счет того, что одна система очистки и за счет того, что не надо дорогостоящие приборы покупать. Но Выбирать надо, исходя вовсе из других параметров. Это, во-первых, объемы, как будет нагружаться станция. Если речь идет об очень больших объемах, iFlex не справится, это должен быть классический. Следующий вопрос, как часто меняется меню. Если в течение дня много раз меняется меню, то одно, то другое. Это iFlex, потому что аппараты меняются легко, но не настолько, чтобы Делать это там каждые несколько минут. Дальше, то, что касается путешествий. Конечно, за счет того, что легче и меньше iFlex, его удобнее возить. Кроме того, у него существует специальное э, изготовление TUGO с увеличенными колесами. Вот, кстати, у нас именно такое исполнение. И с рукоятью для того, чтобы удобно было станцию двигать. Кроме того, у iFlex есть built-in, встраиваемая версия, которую можно встроить в любую линию, которая есть у вашего клиента. Как я сказала, специализация бланка Professional – это оборудование для хранения, транспортировки и обслуживания. И вот для обслуживания клиентов у нас есть замечательная линия раздачи Basic Line. Здесь представил один только ее модуль, холодный, но есть и горячие модули, и нейтральные углы под любыми углами. Она очень гибкая, любая конфигурация. Ее можно ставить отдельно, их можно ставить островами, в линию, в линию с бланка Кук. Все те же самые декоры, которые есть у Бланка Кук, такие же декоры, 180 вариантов рисопал, либо 14 вариантов напыления есть для этих станций. Для этих модулей есть специальное детское исполнение. Оно не только ниже по высоте раздачи, и высоты раздачи есть несколько на выбор, но, кроме того, там есть еще специальные э, предусмотрено. Э, Безопасность для детей, там нельзя так легко опустить слайдер для подносов, как на обычном модуле. Там закрыта обязательно панель управления модулем. И эти модули очень широко используются в Европе, в том числе в школьном питании. Для каких клиентов, для каких клиентских сегментов предназначено это оборудование? Несколько сегментов, к тому же растущих на нашем рынке, Могут быть заинтересованы, особенно если мы ориентируемся на Европу и понимаем, что э, наш бизнес стремится вслед за Европой. Прежде всего гостиницы. Любая гостиница 4-5 звезд э, в своем э, среди требований имеет открытое приготовление, открытую кухню. Бланка кук прекрасно используется на завтраке: яичницы, омлеты, блинчики, оладушки. Потом, во время мероприятий, конференций, семинаров, это оборудование может перемещаться в зону, где подается ланч или брейки. Летом оно выезжает на террасу, террасу ресторанов. То есть гостиницы могут использовать его очень и очень эффективно, именно за счет его гибкости. Гибкости с точки зрения различных концепций, и с точки зрения независимости ни, никакой привязки нету к, вент, к вентиляции, к вытяжке, то есть в любом месте может использоваться. Следующий большой клиентский сегмент – это кейтеринг. Выездной кейтеринг, кейтеринг в офисных зданиях, в корпоративных столовых очень часто используется Бланко Курт классический, Айфлакс, пока его еще не было, <смех> только начинает использоваться, но для выездного кейтеринга это очень удобное оборудование. Следующий растущий сегмент – это э, кафе э, и ритейл. В ритейле сейчас очень часто в Европе и у нас уже тоже появляется кафе. Появляются э, корнеры, где можно перекусить. Более того, просто в отделах – рыбный отдел, мясной отдел – выложена э, продукция, и стоит бланка-кук, на котором можно тут же, не отходя, поджарить выбранные вами рыбу или э, креветки. Следующий большой, очень быстро растущий сегмент – это э, пекарня. Булочные пекарни тоже все чаще и чаще обслуживают питанием, завтраки, ланчи. И там у нас есть специальные проекты и есть много уже референсов в Германии, в Европе, где в булочных ставится бланка кук. Теперь с появлением бланка кук IFlex, который меньше, легче и дешевле, это для пекарин, которых не очень большие объемы горячей продукции они отдают это очень э, подходящее скажем так оборудование то есть мы закрыли этот сегмент который раньше у нас не был закрыт в связи с тем что большой бланка кук им просто слишком велик и слишком дорог в торговых центрах очень часто в корнеры, корнеры не на самом фудкорте а в остальных частях торговых центров для корнеров используется также оборудование Бланка Кук. Ну и кроме того, рестораны с открытой кухней, которые тоже становятся все популярнее, очень удобно использовать Бланка Кук для таких проектов. И в завершение, с Бланка Кук вы сможете готовить в любом месте, в любое время и любую кухню. И все это на единственном оборудовании, без больших затрат на обслуживание, на очистку, с э, удобством для вас, с радостью для клиентов. Все это вы сможете сделать красиво, и, надеюсь, это принесет вам дополнительную прибыль.